За появление истребителя Су-37 Россия должна благодарить Китай. Ведь в 90-е годы, когда его создавали, у государства не было средств на развитие АПК, поэтому на разработку этого нового боевого самолета пошли деньги, полученные от экспорта Су-27 в КНР, об этом пишет американский журнал Military Watch. Первый полет истребителя Су-37 состоялся 25 лет назад, 2 апреля 1996 года. Его разрабатывали в рамках программы модернизации Су-27. Его появление свидетельствует о том, что после распада СССР российская оборонная промышленность путем невероятных усилий и несмотря на серьезные финансовые проблемы продолжала работать, хотя и не в полную силу. Предшественником Су-37 был советский истребитель Су-27, принятый на вооружение в 1985 году. Су-37 создавали, чтобы испытать новые технологии, которые затем планировали внедрить для модернизации и дальнейшего развития Су-27. Новое информационно управляющее поле кабины летчика 4 крупноформатных жидкокристаллических цветных, в отличие от Су-27М, где индикаторы монохромные, многофункциональных индикаторов и широкоугольный индикатор на лобовом стекле. Усовершенствованная оптика-электронная прицельная система истребителя. Включающие тепловизор, совмещенный с лазерным дальномером «С» или указателем, 37-й так и не стали выпускать серийно. Но это нисколько не умаляет его значения для развития российской авиации. Ведь на его базе создали усовершенствованный Су-27М, поступивший в войска в 2014 году под наименованием Су-35. Су-37 — это тяжелый истребитель, основная задача которого — завоевание господства в воздухе. Самолет оснастили двигателями с трехмерной викторизацией и тяги, что значительно увеличило его мобильность в сравнении с Су-27. Сам проект Су-37 закрыт, поэтому о какой именно благодарности и за что пишут в СМИ США, остается большим вопросом. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.